Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Сегодня мы с вами будем готовить компот, но он не совсем обычный. Это скорее компот из того, что нашлось в холодильнике. Нам понадобится свежее яблоко. Если у вас есть два яблока, замечательно. У меня было только одно, поэтому взяла его. Еще у меня нашлись остатки сушеных яблок. Мы делали их сами летом, и они отлично подходят для компота. И еще у меня есть вот такой вот... Волшебный пакетик, в котором хранятся остатки от яблок Например, когда я готовлю яблочный пирог Серединку я не выкидываю, который остается Складываю ее в пакет для заморозки, убираю И потом как раз вот эти вот остатки отправляю на компот Я обычно говорю, что это компот из огрызков <laughs> Это, конечно, не совсем так Кроме яблок у меня остаются всякие фрукты и ягоды Их я тоже складываю в пакет для заморозки И потом тоже использую для компота Вот здесь, например, лимон и остатки сливы. Пару лимонов, я думаю, можно добавить в сегодняшний яблочный компот. Сначала мы с вами берем свежее яблоко и нарезаем его на дольки. Нарезанное яблоко отправляем в кастрюлю, и вот эту вот серединку, которая у нас осталась, тоже отправляем туда. Зачем пропадать яблокам, если они в компоте получаются очень вкусными? Сюда же отправляем и сушеные яблоки, и яблочные остатки из морозилки Добавляем немного сахара И заливаем фильтрованной водой Вот такая интересная кастрюля у нас получается Мы ставим ее на плиту, варим до закипания И потом еще примерно минут 10-15 при очень слабом огне У меня, кстати, стеклянная кастрюля и газовая плита И поэтому, когда я готовлю в ней, то использую вот такой вот рассекатель пламени Компот у нас кипит, мы даем ему покипеть на слабом огне примерно минут 10, потом выключаем, накрываем крышкой и даем настояться ну хотя бы полчасика. Так он будет еще вкуснее.